Мы постоянно делаем сюжеты о том, что у нас в Красноярске плохие дороги. Состоянием дорог в нашем городе недовольны ни жители, ни общественники, ни депутаты. Однако ситуация от этого все равно не меняется. Но оказалось, что не только жители Красноярска мучаются с плохими дорогами. Дороги в крае также оставляют желать лучшего. Так недавно в прокуратуре Красноярского края состоялась расширенная коллегия по вопросам состояния законности в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспортных средств. Подробности смотрите далее. Заседание проводилось под председательством прокурора края Михаила Савчина. В работе коллегии приняли участие заместитель министра транспорта края, начальник межрегионального управления государственного автодорожного надзора по краю, республики Тыва и Хакасия, заместитель начальника управления ГИБДД ГУМВД России по краю, заместитель главы города Красноярска, должностные лица администрации города Красноярска. Коллегия, отмечено. Коллеги что в настоящее время не искоренены, не искоренены многочисленные нарушения действующего законодательства в указанной сфере со стороны органов контроля и надзора, со стороны перевозчиков непосредственно, со стороны органов местного самоуправления в рамках осуществления дорожного надзора. Кроме того... Отмечен уровень высокий уровень травматизма на дорогах края, который сохраняется. Евгения Короткова, начальник отдела за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Красноярского края, также рассказала нам об основных проблемах, которые наблюдаются на территории региона в улично-дорожной сети. Основной проблемой на территории региона является недостаточность бюджетного финансирования мероприятий по улучшению улично-дорожной сети, что лечет за собой, соответственно, ухудшение состояния дорог на территории края в целом и краевого центра в частности. Основными территориями, на которых были выявлены нарушения, стали Сосновоборск, Канск и Норильск. Мы пообщались с прокурорами из этих городов и узнали, какие основные нарушения ими были выявлены. Например, в Сосноборске администрация неэффективно использовала выделенные им деньги на ремонт дороги, что и было выявлено прокуратурой города Сосновоборска. 8.095 года по результатам торгов, значит, отдел капитального строительной ЖКХ администрации города Сосновоборский они заключили муниципальный контракт на сумму значит 8 миллионов четыреста двадцать тысячи восемьсот рублей в соответствии с которым значит по техническому ну, заданию они должны были в течение 30 дней с момента подписания контракта подлежали работы по значит по монтажу, по монтажу металлических рождений по улице солнечной 9-й пятилетки там ну и других улиц э -э, вдоль центральных дорог города Сосновоборска. Значит, в ходе проверки, значит, прокуратурой указано, ну, значит, по выполнению указанного контракта значит, было установлено, что оказывается указанные работы были не выполнены. Конкретно, значит, не был подтвержден монтаж металлического ограждения в основном договоре сроки. Несмотря на это начальник СОКС ЖКХ администрации подписал ну, значит, акты выполненных работ, что, контрол... ну, что выполнены все указанные в контракте работы. В результате из бюджета значит, были выплачены незаконные средства в размере один миллион шестьсот тысяч. Проверка по этому делу на сегодняшний день продолжается, но мы решили позвонить в администрацию Сосновоборска и узнать, почему так произошло. Представление от прокуратуры поступило к нам в администрацию Сосновоборска 12 апреля текущего года, где были высказаны претензии. И администрации Сосновоборска были даны пояснения 13 мая 2016 года по пунктам претензии прокуратуры города Сосновоборска, где все доводы прокуратуры были отклонены и до настоящего Состоящего момента обжалования со стороны прокуратуры Сосновоборска на наше пояснение не поступало. Но если администрация Сосновоборска хотя бы делает вид, что что-то делает, то администрация Канска начинает действовать только после предписаний местного прокурора. Организована выездная проверка с органами ГИБДД, по результатам которой установлено, что уличное освещение на территории города Канска. Более чем на 120 участках автомобильных дорог города Каньска, в том числе в придомовых территориях, отсутствует. В связи с чем было внесено представление... Однако по результатам рассмотрения представления требования прокурора не удовлетворены, в связи с чем прокурорам подготовлены и направлены в суд три административно-исковых заявления, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении. Кроме того, в деятельности исполнительных органов местного самоуправления города Канска выявлено нарушение требований ГОСТ по автомобильным дорогам. Так, к примеру, на участках проезжих частей города Канска выявлены многочисленные неровности, выбоины, Просадки, геометрические параметры которых значительно превышают размеры предельно допустимых отдельных на просадок. Мы также пообщались с Татьяной Осиповой, депутатом Канского городского совета. Она считает, что те нарушения, которые были найдены прокуратурой, обоснованы. Считаю, что те нарушения, которые выявила прокуратура, являются обоснованными. Так как вот на встрече, у нас было 1 июля в городе Каннске, проходила встреча с министром транспорта Ереминым. И э, при отчете э, администрации города Канска выяснилось о том, что за первый квартал 2016 года было выписано прокуратурой 55 предписаний. Хочется сказать о том, что даже те деньги, которые выделяются, это мое мнение о том, что... Их необходимо все равно контролировать. А так получается, что контроля со стороны администрации нет. Мы подписываем акты выполненных работ. И ситуация получается такая, что, например, через месяц, как вот у нас на улице Залесной, провалился асфальт. Считаю, что за те же бюджетные средства, которые можно что-то сделать, но в городе Канске, наверное, этого не происходит. А вот в городе Норильске была проведена проверка законности осуществления перевозок тяжеловесными транспортными средствами. В ходе проверки прокуратурой было установлено, что владельцам данных транспортных средств ПАО ГМК Норильский Никель выполнялись поездки без получения специальных разрешений. По результатам проверки было выяснено, что двумя транспортными средствами нанесен вред дорогам в размере более 70 миллионов. Было внесено руководителю по УГМК «Норильский никель» представление, однако собственника данных транспортных средств отклонил представление, считая его необоснованным, и прокуратура вышла с требованиями в порядке статьи 45 ГПК в суд. Почти полгода длило судебное следствие, в чем была необходимость такого длительного времени, проводилась экспертизы автообследование непосредственно транспортных средств. Вместе с тем, суд принял решение, что требование прокуратуры законно и обязал ГМК Норильский Никин возместить вред в размере 4 с лишним миллионов тысяч рублей только по одной машине. В настоящее время направлено на повторное рассмотрение ГМК требования представление еще раз рассмотреть и если ответ будет отрицательным прокуратура обратится с искомом к всей суммы то есть 70 миллионов рублей бюджет города в муниципальный дорожный фонд координатор федерации автовладельцев России по Красноярскому краю рассказал нам что к ним очень часто обращаются автовладельцы со всего края и жалуются на качество дорог к нам очень часто стали обращаться и сами автовладельцы о том что их дороги в запущении особенно дороги там вообще Никто не следит. В Ачинске вообще мы уже собираемся создать целое отделение Федерации автовладельцев и проводить там дополнительные рейды, как проводим по городу Красноярск. В городе Красноярск мы всем уже говорим о том, что мы уже проверили Кировский район. На сегодняшний момент мы проводим рейды в Советском районе. Причем прокуратура Советского района о и Центрального нам уже присылала информацию, что они привлекли уже администрацию города за ненадлежащее содержание дорог. А также мы спросили жителей нашего города, как они считают, почему прокуратура края находит так много нарушений, связанных с дорогами. Мне не нравится крайне, что дороги в таком плохом состоянии. Они делаются, конечно, но медленно. Качество полотна, да, отвратительное. Но э, на самом деле это здесь система виновата. То есть все тендеры, которые выигрываются, они выигрываются, видимо, просто не просто так. Ну, мы же понимаем. Да везде дороги плохие. Я каждый день езжу в Красноярск и Железногорск. Есть кусочки, которые сейчас очень отличные, там, в районе Сосновоборска. Есть просто отвратительные дороги. В Железногорске, например, только сейчас начали ремонтировать, так ужасные дороги были. Я автомобилист и скажу, что в Красноярске хуже стали дороги, конечно в Канске, ну, в Канске, так скажу, центральные улицы, конечно, хорошие, вот, ну, по краю уже где-то на обочине, то есть уже тоже не очень дороги. Полотно, знаете, в район Канска не устраивает. И там, конечно, очень много нарушений. А вот какие ямы? Там есть ямы, есть, ну, вот, ремонтируют, часто, пробки стоят. Таким образом, по результатам проверки прокурорами выявлено 1822 нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, в целях устранения которых внесено 188 представлений. Направлено в суд 25 заявлений. Вынесено 18 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. По результатам состоявшейся коллегии приняты меры, направленные на усиление надзора в сфере соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Если органы власти не реагируют на людей, то мы надеемся, что они хотя бы отреагируют на претензии прокуратуры. А мы со своей стороны проконтролируем и сообщим вам, как органы власти Канска и Сосновоборска, а также ПАУ ГМК Норильский Никель исполнят предписание прокуратуры.